Теперь что касается противопоказаний к базальной имплантации. Сразу хочется отметить, что противопоказаний к данному методу меньше, чем к классической имплантации. С чем это связано? С тем, что имплантат базальный имеет совершенно другую геометрию, конфигурацию и другую поверхность, которая входит в костную ткань. Какие же противопоказания? Основным противопоказанием является протезирование на базальных имплантатах с одной стороны, при отсутствии зубов с другой стороны. То есть мы не можем поставить базальные имплантаты справа при отсутствии зубов слева или наоборот. Очень важно, чтобы нагрузка распределялась равномерно и эта система работала ровно, как человек наступающие на землю двумя ногами, так и челюсти должны работать с двух сторон. Поэтому при базальной имплантации мы работаем либо с ровными двумя челюстями, либо с полноценными сегментами, чтобы у нас была правая и левая сторона восстановлена. Это одно из важнейших таких задач – восстановить двустороннее равномерное жевание. И при его отсутствии базальная имплантация является противопоказанием. Что касается заболеваний, то, конечно же, базальная имплантация будет противопоказана при онкологии костной системы. То есть, если у пациента есть онкология костной системы в области лица, допустим, или каких-то костных образований в организме, то здесь, конечно же, без консультации онколога невозможно принять решение о проведении данной операции. В случае других онкологических проблем, то, конечно, базальная имплантация здесь может быть применена, потому что мягкие ткани, они не взаимодействуют с костями, если в этой области нет какого-либо поражения. Если говорить о обменных процессов, такие как сахарный диабет. Сахарный диабет не является противопоказанием, только лишь в декомпенсированной форме, которая встречается крайне редко. И это очень запущенный случай, который можно всегда привести в определенную норму и провести базальную имплантацию. Дальнейшие противопоказания, связанные с курением, с некачественной гигиеной полости рта, они здесь исключаются, потому что базальный имплантат имеет полированную поверхность, и он не может поразиться остатками пищи, бактериями, либо каким-то сигаретным дымом, который влияет на десна и ухудшает гигиену, в связи с этим уходит десна. Этих противопоказаний здесь нет. Поэтому, суммироя данную ситуацию, мы можем сказать, что противопоказания к базальной имплантации – это одностороннее протезирование на базальных имплантатах, это онкология костной ткани вот, и запущенные случаи с сахарным диабетом, который требует подготовки перед проведением операции.